Ну вот перелив жильный, видите, он зеленый, а тот, который, это поглубже, который, а тот, который выше к земле, к поверхности, тот симпатичней, тоже как вариант. Вот тут трещинка, а так можно и шар сделать и. Это вот одна из одна из бывших жилок копали здесь. Даже подсохло все. Видно, вот по тому борту, где обычно вода стоит как она сейчас но все равно тут глубоковато Вау, какая няша да. зеленка Иду. ничего тут интересного нет интересно какая-то залежь. тоже кварц минерализации вот такая мелкая. Зеленка уже с красным. Нет. Нет ничего здесь интересного. Пойдем обратно. Так. Надо же. Надо же его. Да нет, нет, он там есть на дне. Вау. понимаю так мы туда не полезем а вот этот, в этот шурф что тут у нас вокруг это а, тоже даже Та зелень так что глубже не всегда лучше хотя кто его знает если на кварце вы уже ну, судя по отвалам тут. Вот, какая интересная. Перелив. Жеткий кварц тут же. Ну, а это кто тут ходил? Да. изрыли здесь копытами вот это продолжение одно из ну, даже даже воды нет перенос высохла как все. Вот это да, вот это сушь. Да, ладно, пойдем обратно. Чуковник поспел даже уже. Так. Вернулся на дорогу. Немножко на другую. Тут интересней. Хрена себе летает тут. Товарищи. Такой даст полбу и упадёшь шоршни. Нифига себе машина. сантиметра три, наверное. Mm. О, красненькая. Разрезать да хорошо будет. Савчик. Вау, выруба тоже. Как заросли. Хотел прогуляться, да, ничего там уже не видно. это зеленый. Попробуй. Ну и тут что-то есть вроде. это тоже там оттуда видите зеленая и красная можно найти образец конечно неплохой даже и с зеленью но зелень тоже играет вот видите тут даже белый кварц такой Поэтому вот если кусок взять, так разрезать, можно что-то из него сделать. Но это так. Положим его на кучу малого. Ну вот как вот определять, годится он или нет. Конечно, лучше распилить как надо, там видно будет. Или вот мокрый мокрой тряпочкой, чтобы видеть, что может из него получиться. Это буквально каждый второй поделочный камень. Не будет же кварц кристаллами, которые... А это, пожалуйста. Вот видите, уже видно, что из этого камня может что-то получиться. Вот прожилки, вот рисунок перелифта вот здесь вот видите тоже неплохо получается в общем это не площадь и видите разный рисунок это брекча похоже так сейчас переверну с другой стороны тяжелый Знаете, какие кристаллики в полости. Конечно, хотелось бы ярче, но что есть, то есть. Приятно, что не на самом месторождении нашел шайтанского перелифта.